Привет, друзья! А сегодня мы разберем песню Владимира Высоцкого «Мы вращаем землю». Поступил заказ от Владислава, который попросил сделать не только переложение для балалайки, но и на то, чтобы я исполнил эту песню в с гитарой. Итак, партия балалайки я, партия гитары не я, а Алексей Малецкий. Поехали! Я набрался храбрости и наглости и оригинальную тональность соль-минор песни перевел в тональность ре-минор почему чтобы наша мелодия началась с нотки ля вернее ля ля ре, да? от границы мызи от границы мы назад. вот чтобы началась с открытой струны ну и в принципе все было в диапазоне вот вот примерно таком самую верхнюю нотку у нас в данном случае ре все умещается аккуратно на первую струну. Отлично. Поехали. Мелодия куплета. А, маршеобразно играем. То есть это раз, два и раз, два и раз, два и раз, два и раз. То есть, два удара вниз, третий удар наверх. Пунктирный ритм так называем. Пам-пам-пам-пам-пам папам, пам, папам, пам. и вся песня таким образом звучит. А, поехали! По гармонии, значит. А, мелодия. Мелодия. Ля ля ре ре ре фа фа фа ми ми ми ми ми. было делано да? сначала ля ми ре ре ре, ре соль, соль соль си си до ре си ля соль Себе при ключе, поэтому не называю. Да? Соль соль соль си си си Первый кусочек. Дошлись до Урала мы. Ха, как, раз, как раз дошли до Урала. Так, вторые струны. Ля. Ре. Си бикар, До диез. Бо, Потом большим пальцем. Соль. Соль. Фа. Ля. Ре. Соль вернулись обратно на ре ми ми бикар потому что гармония до мажор и остаемся на ми и фа дальше наконец-то нам дали приказ фа фа фа фа ми ми ре ми ми крохи да Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. То есть, в принципе, фа, ми, ре и опять на ми. Да? Но мы помним, как солнце. Фа, фа, фа, фа. фа, фа ре, си, ля, соль. Вот единственный момент, когда нам придется сыграть по вторым струнам. Да? Приглушив первую струну вот таким способом. Снизу, просто вот сюда на кромку грифа ставите пальцы и все. Соль, да. И фа, фа. Фами, ми, соль, до, си, ми, си, ля. Едва не взошло на востоке. Так, вторые струны. Наконец-то нам дали, да? До-диез. Наконец. То есть до, до-ре, до, до до и на месте. Опять си Сибимоль. си-бемоль. можно для либо полный аккорд для мажор ну, так даже красивее а, опять опять до диез. но мы помним да до, до ре си соль и наконец си бемоль и вот здесь сложный момент большой палец на ре И до диез. Вот этот момент с большой растяжкой придется отдельно проучить. Да? Еще раз показываю. То есть... А, но... Еще раз игра медленно. Но ми, пом, ми, как сон С. до дес, мы не меряем землю шутами мы не ми, ми да ля ля ля фа ми ре. до ре ми ми си си си си ту ре. до си ля ля ля до дез, а здесь до бикар, вот здесь важный момент. От себя до, до си, Ми фара. и можно повторить. Мы то мы толкаем ее сапогами от себя от себя. И вот такой вообще аккорд фа си. Ми. Да, это высоцкий аккорд. Вот такая растяжка. Ну, можно так сыграть, да, себе кора, естественно. Ля. Вот так. То есть. Раз, два, три, четыре. Итак, мы не меряем землю шагами. Вторые струны. До, до, То же самое. до, до, ре. до, до, ре. Потом ля. Соль. Вот здесь важный момент. Соль. Соль. Большим пальцем. Вот. И потом до до ре ля. Тоже растяжка. Ре. Можно, конечно, соль взять. То есть до. Можно так, да. Но потом ми. Два три до дез и до вот ну можно даже так вообще значит ми и потом вот так было бы вообще красиво ми до то есть ми ре до а тут до силя два три. То есть два варианта показал. Можно и так, и так. вот Я вначале сыграл так. Сразу. Показать такую вот. Большой интервал, широкий. Да, септимул. Можно. Тоже красиво. Ставьте лайки, балалайки. И гитаре. Ну, пожалуйста. И комментарий. Пишите, пожалуйста. Тоже. Один. Или два. Ну, пожалуйста. Вот, и на сайт тоже проходить. Там что-то интересное есть. Наверное. Вот. Инстаграм там есть. Почта тоже там внизу. Вот. Все.